Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных загубил. Это что за крокодил? Елы па! Да-да. Ну что ж, пока там все обсуждают новых мобов для Майнкрафта, светлячков и прочих. Ну и играют в игру в кальмара. Давайте немножечко вернемся к такому интересному проекту, как The Rift Breaker пролог, Или же просто The Rift Breaker, как он будет называться после выхода из демо-версии. А до выхода осталось совсем немножечко. Буквально через несколько дней стартует данный проект. Я уверяю тебя, дорогой зритель, здесь есть на что посмотреть. Что же такое эта игрушечка The Rift Breaker? Давай мы с тобой попробуем еще раз прочувствовать иначе начав с тобой просто играть в пролог версию да и посмотрим как у нас игра игра преобразилась планета галатея 37 Да, именно здесь у нас завяжутся все события смотрим вступительный демо ролик да мы будем управлять вот таким вот экзо под названием мистер как-то там я уж не помню то ли мистер бинт ли еще каким-то образом называет этот костюмчик да, да, да. Нам говорят, начинайте установочку базы. Высадились мы, значит, на галотею 37. И будем сейчас исследовать здесь местный, как говорится, климат, флору и фауну. И будем осваиваться в этом пространстве. Да, с помощью вот таких вот интересных устройств происходит постройка наших всех зданий и сооружений. Хьюстон, я заметила что-то такое. Оно приближается, да, действительно здесь очень много врагов, очень много с кем можно будет устраивать столкновения, да, ожесточенные бои, массовые причем бои нас ждут, да, плюс это оборона крепости своей, которую мы будем строить и так далее. Игрушечка у нас, значит, стратегия с видом от третьего лица, достаточно современный график, очень новомодный, с навороченными спецэффектами, я так понимаю, на момент релиза. Так, ну что ж, вот мы высаживаемся. Вот и появился наш экзокостюм, экзоскелет. Прыжок в портал успешен, говорит нам. Датчики активны, орудия готовы к бою. Можем отчаливать. Рифтбрекер Новак, должите обстановку. Хьюстон, я Эшли. Докладываю, прыжок в портал прошел успешно. Начинайте установку базы. Ну что ж, вот мы, собственно, и готовы. Эшли, построй штаб, чтобы укрепить наши позиции. Там я смогу сделать ремонт, если порежу свою броню. Где же нам построить базу свою? Нам не хватает карбония для строительства штаба. Давай разведаем месторождение и построим базу поблизости. Нужно действовать быстро. Местные скоро нас э, заметят. Обнаружено месторождение карбония. Я так понимаю, здесь и нужно что-то построить. Так, давай-ка не будем, мы тут буянить слишком сильно. Давай уже мы построим с тобой что-нибудь. Немножко преобразилась игра, когда я смотрел на нее первый раз. Мы собрали достаточно ресурсов, чтобы построить штаб, нам говорит. Этот костюм, наконец-то, давайте разместим его рядом с месторождением Карбония. Давайте уже установим эту штуковину. Так, что это такое у нас? Это наш, наш штаб, я так понимаю, да. Прям вот здесь мы его и давай-ка воткнем. та -дам! Штаб строится. Иногда мне хочется перемотать эту часть симуляции. Они в симуляции находятся сейчас. Капитан Новак, позвольте напомнить вам, что это хоть и тренировка, вы должны вести себя так, как если бы попали на настоящую миссию на Галатею 37. Отлично, задача выполнена. Следующее, надо что-то построить Нужно расширить базу, давай построим карбоневый завод Чтобы он занимался раскопками за нас Да, вот тут прям поставим тогда его. Вот сюда, тадам Да уж, у нас тут занятия поинтереснее Какие еще занятия поинтереснее? Что еще надо построить? Карбоневый завод я уже построил или еще не построил Нет, друзья, у нас прогресс постройки, он находится вот тут, вот в центре. Две секунды осталось, одна. Ну, или вот здесь вот тоже можно отследить. Есть такое дело. Отлично. Следующие какие задания? Командир! Наша база потребляет огромное количество энергии. Сейчас мы сможем строить только простые электростанции, ветрогенераторы и карбоневые электростанции. Ну, я думаю, нам этого будет вполне достаточно. Так, что поставить-то? Ветрогенераторы не так эффективны, зато работают без перерывов. Карбоневые электростанции очень эффективны, но истощают месторождения, на которых пас Поначалу лучше сочетать это источники энергии, если запасать излишки энергии в хранилищах, мы сможем сгладить пики и провалы. Не забывай подключать постройки к электросети. Для этого нужны энергоузлы. Они подают. Что они подают? Они подают электричество ко всем зданиям в радиусе действия. Даже если линии электропередач не видны. Отличная информация. Так, ветрогенератор, куда бы воткнуть? Давай-ка мы поставим так, чтобы он нас доставал до нашей базы, как минимум, вот сюда вот поставим ветрячок один, или даже вот сюда вот можно поставить ветрячок. Ну и сразу же вот эту штукенцию. Я так понимаю, эта штука, это генератор типа угольной станции какой-то, да, который устанавливается на месторождение а, вот сюда. Вот так, что-то я не понял, у меня карбония-то не хватает по ходу действий, да? Давай бурить вручную. Хоть мы установили станцию по добыче, но мне не хватает карбония. Да, немножко надо подобывать вручную. Есть такое дело. Так, давай-ка посмотрим, хватает ли мне. Да, теперь уже хватает. Теперь хватает карбоневый завод. Так, давай мы его тоже вот сюда вот воткнем, наверное. Во! Да, да, да, отлично. Приготовьтесь к атаке с запада. Эшли, наблюдаю активное движение на западе. Нужно построить оборонный периметр вокруг базы. Так, где-то на нас пытаются налететь. Ой-ой-ой, смотри, что творится, а. а Ну-ка, рассосались. Что-то я не понял, меня атакуют. Меня атакуют, а я сделать ничего не могу. Ну-ка, выпускай свой мощный клинок. Капитан Новык, мы уважаем ваши достижения в науке, но в бою в прошлой симуляции вы себя проявили не лучшим образом. Вы видели, как я их расшатала Одни куски остались только, да. Так работает клинок на нашем э, экзоскелете. Так, истребление, что-то там. И поскольку это уже не первая попытка, мы решили немного расширить курс. А посмотрим, в чем же вы настоящий специалист. Так, ну что ж, с местным первым нападением мы вроде разобрались, да, легко и просто. Но, как нам говорит, говорят, надо усилить оборону нашей базы. Для этого давай-ка построим с тобой оборонительные укрепления. Да, вот тут у нас все есть. Все, ребятки, если что, на строительстве, да, у нас имеется. И тут мы сразу видим, нам рекомендуют построить вот это. Нам рекомендуют построить то. Поворачивать можно на ролик, кстати, если что. Давай-ка немножко с запасом мы эту стеночку выстроим. Каким же образом мне выстроить? Давай-ка мы будем, знаешь, как строить? Вот от этого вот а, камня в эту сторону. Так, я надеюсь, я правильно сейчас строю? <daran с> <mixer> так, есть такое дело. И вот от этого камня вот в эту сторону. Но мы будем строить остальные оборонительные укрепления Я думаю, с запасом мы возьмем, да? Чтобы наш, э, наша крепость была немножко повнушительной по размерам Так, сколько мне нужно участков, фрагментов? 30 штук построить Ну и давай вот здесь вот тоже вниз сейчас построим Там, там, там, там, там, там, там, там Чтобы равномерно было 27, 28, 29, 30 Также мне предлагают построить вот такую вот башенку Которую желательно бы запитать электричеством ну, как мне говорили, электричество можно подвести к этим башенкам с помощью э, каких-то дополнительных э, удлинителей, что ли их так называют. Давайте-ка мы еще добудем, потому что, смотрите, у меня карбония анима нема. Хватает мне или нет на эту вышечку? Давай посмотрим. Давай-ка попробуем с тобой построить э, уже оборонительную башенку хотя бы вот сюда. Да, чтобы она эффективнее отстреливала врагов, нам нужно, чтобы она хотя бы э, находилась за стеной, естественно. Ее также можно развернуть в сторону врага. Вот так вот, раз... Пусть она в эту сторону смотрит. Ну и вторая башня пускай смотрит у нас вот в эту сторону. вашей штук мне предлагают построить. Ой-ой-ой-ой-ой, что это было такое? Извините меня, тут метеориты летают. Офигеть, а если он упал на мою базу? Все, игра бы закончилась. Давай-ка построим еще несколько таких штукенций. Я бы, наверное, их строил как-то подальше. Так, а где, кстати, удлинитель-то наш? Давай посмотрим, где у нас удлинитель. Он должен быть в электроэнергии, по сути говоря. Так, энергосоединитель. Вот это что ли, энергосоединитель? Да, кстати, вот с помощью этого устройства мы можем а, распределять энергию более рационально между нашими удаленными объектами. Давайте его вот сюда поставим сейчас. Раз. Да-да-да. И попробуем поставить еще несколько башен. Вот такого, вот, друзья, здесь строительство. Да, и мы вот видим, как у нас идет подключение вот этой башни. То есть мы видим ее максимальное возможно удаление от точки крепления. Так, есть такое дело. Давайте-ка еще вот сюда, наверное, мы поставим. Но хотя, думаю, вот здесь вот две штуки поставить будет лучше. Лучше даже, да. Вот давайте вот так вот на максимальное количество... На максимальное расстояние от удлинителя. Так, есть сколько у нас? Четыре, да? Новое задание. Для новых оборонительных башен не хватает и ядер. Чтобы укрепить оборону, нужно построить дополнительные и хабы. Но сначала не забудь построить больше электростанций. И хабы потребляют очень много энергии. Давай попробуем поставить с тобой, знаешь, что... Давай с тобой попробуем поставить, наверное, какие-нибудь ветрячки. Ветрогенераторы. У меня один, смотрите, еле-еле он крутится. Очень-очень тихо крутится генератор. Так, я думаю, что мне надо вот этих заводов построить, еще несколько штук. Где он у меня? Арсенал. Нет. А, добыча. Вот она. Карбониевый завод. Карбония, друзья, у нас совсем мало карбония. Надо его добывать гораздо больше. А Ну-ка, давай, втыкаю уже свой бур. Сейчас будем бурить по максимуму. 50 нужно, 50. Есть такое дело. Но я думаю, генераторной вот этой установки будет достаточно. Давайте-ка мы сконцентрируемся все-таки на добыче карбония. Вот у нас еще один завод. И да, мы сюда сможем еще один добывающий завод вот таким вот образом поставить. Лишь бы он добывал. Возможно, даже еще один смогу поставить. В общем, вот такая вот у нас, ребятки, построечка в этой игрушечке. Да, мы можем вот таким вот образом клепать базы свои очень интересным образом. Да, игрушка, если честно, не требовательная. Я ее тестировал раньше на своем э, старом железе. Она у меня шла идеально практически на самых ультравысоких настроечках. Так, и две башенки мне еще нужно. Блин, не справляются мои заводы, поэтому она пойдет на самых даже не на, не на мощных, на среднего уровня мощности компах. Добываем, добываем. Ну-ка, сколько у меня так без добычи, без моей идет? Побыстрее стало, да, в два раза. Вот, кстати, у нас ресурсы здесь отображаются. Это карбоний, Здесь у нас, значит, железе. Почему нельзя было карбон, железо назвать? И тут у нас электро... электроэнергетии, может быть, назвали бы как-нибудь, да, чтобы было прям вообще эксклюзивно. Но тут у нас электроэнергия, как было, так и осталось. И вот они, те самые и ядра, которые нам сейчас нужно, постройку которых нужно сейчас организовать. Они нужны для, как говорится, обеспечения узлов, обеспечения... Каким-то необходимым ресурсом некоторых технологий наших, да? Давайте по поставим где-нибудь тут, тут тоже поближе. Пускай будет здесь недалеко от нашей базы. Да, пошла у нас постройка и хаба чтобы увеличить число и ядер Да, и дальше нам нужно построить не менее шести. Так, башенки, башенки, строим башенки. Давайте куда-нибудь вот сюда мы еще поставим две штучки. Не хватает у нас, да? Пускай здесь будет одна. И так, чтобы у нас тоже хватало... Вот сюда давайте еще одну поставим. Вот. Все. Базовая оборона обеспечит нам кое-какую защиту. Но нужно постараться окружить всю базу стенами и оборонительными башнями. Я понял тебя. Да, вот у нас здесь, значит, начало. Сюда мы, значит, прикрепим. Да-да-да. Но я бы сейчас, наверное, занялся добычей. Да, добываем. Пока у нас враги наступают, через 40 э, секунд мне. Вон там, смотрите, появился таймер. И это у нас, собственно чуть не основная часть нашего геймплея. Так как мы построим свою базу на незнакомой планете, естественно, на нас начнут нападать местные. А ты как хотел, будет все так легко и просто? Да ни жечки, не жди легкой погоды, да, хорошего солнечного дня. Будет обязательно очень угрюмо, очень тускло все, поэтому готовься к обороне своей собственной базы. Если честно, у нашего вот этого костюмчика есть оружие посерьезнее, не только вот эта вот рука с мечом, но хотя она тоже очень много урона наносит в ближнем бою. Есть также вот такой вот плазмомет, да, мы стреляем вот такими сгустками плазмы И сейчас, наверное, будем тестировать, да На наших врагах Так, вижу большую группу существ, которые движутся с наших, к нашим позициям Готовьтесь к бою, черт возьми Мистер Рикс, да, мы готовы Не забывай использовать ремонтные комплекты Вот она, друзья, атака Кстати, можно усиливать пушечку, да Выстреливая вот такими вот прям большими сгустками Ох, оборона, кстати, работает нормально Бабамс, да, но я бы, наверное, лучше на меч переключился Ой, смотри, как много их поперло О, поперло можно самому работать, но можно просто вот так вот толпами отводить, да, к обороне нашей базы, и наша база, в принципе, достаточно неплохо справляется, да, вот эти все турельки, они просто расщепили врага на куски, это была очень маленькая волна, я вам так сразу скажу, я не вижу больше враждебных существ поблизости. Мистер Рикс, друзья, вспомнил, наконец-то, мистер Рикс, Отличная работа, капитан Новок. Цель этой тренировки подготовить вас к сложным боевым ситуациям. Эта симуляция основана на квантовых сканах Галатеи 37, сделанных с большого расстояния. Она может быть неточной, вы там будете одна в связи с домом. А, связи с домом не будет, пока вы не стабилизируете рифт-портал на Землю. Вам придется полагаться только на свои навыки и меха костюм. Да. Мистер Хикс идеально на... Другого мне не надо. Мы справимся с неизвестностью и сделаем всю э, работу. Так, ну что ж, нам нужно сейчас обустраивать нашу базу. Я бы, наверное, э, каким-то образом соединил вот эти вот выступы, да, и вот с этими, например, выступами, построил бы здесь стеночку, чтобы наша база была реально очень внушительных размеров. Эшли, нам нужно и дальше укреплять и расширять базу. Можно построить новые оборонительные сооружения или отправиться на зачистку гнезд враждебных тварей, чтобы предотвратить новые атаки. У нас нет времени изучать атакующих наших существ. Мы можем только отбиваться или укреплять оборону. Нам нужен железевый завод, чтобы построить больше башен. Чтобы его построить, надо найти место месторождение а, руды. Я понял, нам на карте, кстати, отображают, что месторождение руды вот там вот в правом верхнем углу экрана находится. Да, кстати, здесь из всего практически, что мы атакуем, выпадают определенные ресурсики. Да, вот, например, травку мы порезали, получили биомассы. Да, вот она у нас с такими зелеными пластинами выпадает. Например, если мы что-нибудь еще здесь начнем коцать, например, вот эти какие-то кристаллы интересные, да. Здесь у нас тоже выпадает растительная биомасса. Так, это что такое? Что я только что взял? Это ХП хпшечка, я себе посмотрел Что за жуки, смотрите, сколько много жуков Карбоневые, руда, еще, друзья, руда Давайте поставим мы здесь, наверное, тоже свой завод Тут можно и просто так удерживать Но я думаю, что все-таки лучше всего надо бы Поставить здесь свой заводик Пускать добывает потихонечку Так, штаб, это я понял Где у нас добыча? Вот Кстати, вот тут вот у этих вот Давайте построим карбоневый завод прямо вот на этом вот месторождении БАМС. Я бы даже несколько, наверное, воткнул. Но здесь есть определенный минус. Если вы строите их за пределами вашего основного корпуса, то считайте, что вы можете их потерять в любой момент. Нападения будут с разных сторон происходить. И вот эти все вещи, которые вы выстраиваете вне периметра базы, они будут утеряны безвозвратно. Поэтому старайтесь все основное строить вокруг своей базы. Но у нас карбоневая руда, вот это иссякаемый источник, и она... В конце концов когда-нибудь закончится Поэтому нам и нужно исследовать дальше территорию Ну что ж, пойдем прогуляемся, мистер ригза Так, поменяем пушечку на плазменную Потому что мне дальняя атака более по душе Да смотри, как весело и задорно у нас рассыпаются вот те твари вдалеке Ой-ой-ой, атака, смотрите, ребятки, атака враждебных существ Тут надо бы усилиться Да, давай на мощной атаке попробуем Бабах! ну что, не ждали, да, такого теплого приема? Отлично. Ну, пока наш Мистер Икс справляется идеально. Вообще, я слышал, что это в бета-версии только нам дают такие возможности, да, пострелять из различного оружия. Э -э, когда мы будем играть уже не в бету, мы будем развиваться с гораздо меньших стартовых параметров. То есть у нас не будет вот этих вот пушек, да, интересных. Мы будем, по-моему, только с одним мечом наперевес рубать всех налево и направо. И для того, чтобы открыть какие-то другие исследования, нам потребуется все-таки исследовать эту планету, не просто так нам пушек никто не даст. Так, видите, эти существа, когда они на нас попадают, они также наносят урон, смотрите, раз, и нам броню всю отшибли. То есть, если вы уворачиваться не будете, то рискуете, конечно же, потерять все свое ХП. В данном случае нам отбили нашу защиту, сейчас мы остались без щита, да. Вот эта верхняя полоска, это у нас, значит, щит, который восстанавливается со временем, когда мы находимся вне боя. А вот эта нижняя, это, естественно, наша ХП-шечка. Так, ну что ж, тут у нас тоже карбони есть. Автосохранение прогресса очень хорошо Давайте тут тоже поставим Завод по добычу карбония Сюда мы его воткнем Кстати, подожди, а как они работают, эти заводы, без электричества? Интересно бы узнать Тут же нет электричества, точно Поэтому тут надо строить мини-базы везде Если хотите развиваться конкретно Давай-ка прогуляемся к нашему прошлому, прошлому установленному а, пунктику. Да, он нихренашечки не добывает. Для того, чтобы он добывал, нужно поставить сюда еще хотя бы, да, параллельно источник электроэнергии. Мне кажется, ветрогенератора того же будет вполне достаточно, чтобы запитать вот эту вот установочку. Ну-ка, давай-ка проверим сейчас мы с тобой. Да, ну пока он поставится, пройдет какое-то количество времени. Так, ну что ж, укрепляем нашу оборону тогда, Да. И начинаем потихонечку э, исследовать эту планету А вообще, я думаю, что пока, да, мы давай-ка с тобой исследуем, Что-нибудь куда-нибудь прогуляемся Сюда я бы тоже поставил, наверное, какую-нибудь нехилую Сюда бы я тоже, наверное, поставил ветрячок Чтобы у нас добыча шла и здесь Чтобы у нас здесь тоже все работало Так, ну что ж, давай-ка прогуляемся подальше эта область у нас хранит определенные секреты, и вот если мы зайдем сюда, то мы нарвемся, смотрите, на какое количество этих тварей. Так, ну что, с мечом будем тогда на перевес рубать их, или как? Давай-ка, давай-ка, кстати, да. Очень много у нас ä, определенных ä, кнопочек, забинденных под определенные способности персонажа, то есть мы сейчас только что восстановили ä, прочность нашего, нашего типа, да, здесь у нас есть экстренный вызов. Экстренный взрыв. Навык, который позволяет выпускать на меха костюм огромную волну разрушительной энергии, нанося урон по площади, имеет сравнительно небольшое время перезарядки. Это, по-моему, бесконечное количество раз можно использовать. Да, с откатом в 19 секунд. Да, вот сколько у нас навыков здесь дополнительных. Вот это у нас малая шахта. Так, нам, нам говорят о том, что на нас сейчас будут... Ага, на нас уже напали. Вот видите, о чем я и говорил. То есть просто так ставить где-то в незащищенном месте свои установки не получится. Всегда будут находиться типы, которые будут стараться это все дело разрушить. Вот только что мы лишились да, в нашей ветрогенераторной установке. И здесь у нас ничего не работает. Так, ну что ж, давайте попробуем разнесем. Я предпочитаю, наверное, все-таки пушечку сейчас выбрать. Ох, смотри, какая толпа. А. а ну иди сюда. Короткими очередями. Ой-ой-ой, смотри, как много их тут. Это гнездо. Это гнездо. Так. Альтернативное оружие у нас на ПКМ. Да, мы вот таким вот образом можем раздавать. Из двух оружий, кстати, сразу мы можем раздавать. Смотри, пожирнее пошли, а? Ничего себе. Да, да, да. Смотрите, кстати, против них бластер плохо действует, но тоже действует. Вон, смотри, сколько их много. Вот это гнездо, оно порождает со временем этих существ, порождает атаки. Если мы его сейчас разрушим, то тогда нам будет попроще, попроще выживать в процессе. Заряжаем по максимуму. А если на ракеты переключить? Ну-ка, а если ракетками выстрелить? Бабах! Ракетками, кстати, очень быстро мы уничтожаем эти гнезда. Поэтому, если вы хотите уничтожать гнезда, лучше всего использовать ракетную установку. Мы зачистили гнездо, а теперь атаки должны стать более слабыми. Ну и забираем отсюда все ресурсы. Давай соберем все образцы для исследований и ценные ресурсы в этом гнезде. И изучим их попозже, когда будет подходящее оборудование. Но ну, я так понимаю, у меня максимальный запас на моем складе больше 950 мне не получается запихнуть, да, и тут есть определенные лимиты у нас, больше которых мы не сможем запихнуть в нашу базу. Я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, надо будет строить или дополнительные хранилища. Только где они у нас находятся? Скорее всего, где-то здесь. Солнечные батареи, ветрогенератор. Так, скорее всего, может быть здесь где-то. Железевый завод. Хранилище твердых материалов. Вот оно. Вот оно, то самое, о чем я вам сейчас и говорил. Если мы построим, да, у нас твердые ресурсы будут храниться в больших количествах. Давайте-ка мы сейчас это дело и а, оформим. Здесь можно отремонтировать таким вот образом вручную. Интересно, можно это все в автоматическом режиме ремонтировать? Конечно, это прикольно вот так вот тыкать каждый раз вручную, но хорошо бы было, если бы они в автоматическом режиме имели возможность отремонтироваться. Так, ну что ж, идем дальше. Давай-ка построим хранилище ресурсов. Куда-нибудь его вот сюда вот воткнем. Да, все, у нас, видишь, предел... И больше не добывают наше устройство Как только мы ставим это хранилище Вот эти по идее лимиты должны быть увеличены Давай-ка посмотрим, так ли это на самом деле Как мы с тобой думаем Или же нет Постройка идет, одна секунда Бабамс, да, совершенно верно То есть у нас лимит немножко увеличился И мы немножко больше теперь можем хранить на своей базе Нежели было э, до этого Так, ну что ж, давайте строимся Отстраиваем оборону Это что такое? Ворота кстати, вот это тоже интересная фишечка. Давай-ка поставим. Пускай будут здесь у нас ворота. Раз. А с этой стороны я поставил ворота. Как, кстати, можно их в стену построить, я даже не знаю. Давай-ка построим. Ну, вроде как, прям при наведении на стену наши ворот ставятся. Ну, Давай-ка построим здесь до конца стену. Я хочу, чтобы мой основной форт-пост был укреплен по максимуму. Так, здесь у нас боковина. Отлично. База под атакой. Ничего себе! А я даже не предпринял ничего вот, я, вот про что я говорил, друзья Вот, если вы оставляете За пределами какие-то устройства Или установки Они могут быть подвержены нападениям Да-да-да Вот только что мы лишились нашего добывающего завода Который здесь что-то добывал Да-да-да, все тут разгромили Вот эти твари Да, все разгромили И теперь, чтобы это все дело восстановить Да что ж такое, какие они живучие Мы можем, наверное, это все как-то отремонтировать да-да-да, нажимаем на ремонт, и вроде бы, да, все ремонтируется, но на это требуются определенные ресурсики. Так, ну что ж, идем дальше, мне предлагают посмотреть еще наверху, да, исследование произвести. Ну что ж, давай сходим, прогуляемся немножко наверх, глянем, что у нас там имеется, что это такое? Найдите. Так, что это такое? Тут что-то не так. Ошибка в симуляции. Это пространство создали по квантовым сканам Галатея-37 и других неизвестных планет с подобными условиями. Сбор данных занял много лет, но до сих пор отсканирована лишь малая часть, я так понимаю. Только что было и пропало. Давай дальше исследовать. Хорош болтать уже, у нас много дел. Пошли дальше, посмотрим, что тут еще It's есть на этой планете. Достаточно, и так ясно, что мы там выживем. Не is могу дождаться there. прыжка, and там все будет такое новое, неизученное. Они так и ждут, чтобы and нас, and и ждут, и нас no, высосать. Нам не будем драматизировать, мистер Рикс. Пятиметровый меха-костюм с парочкой боевых приемов в запасе вполне способен отразить непонятные атаки. Так, ну что ж... Идем вот сюда. Здесь, я так понимаю, тоже гнездо этих тварей. Переключимся с ракеток. О, у нас даже есть... У нас даже огнемет есть. Хорошо, кстати, он справляется. Ты видел, да, еще у нас и огнемет есть в арсенале. Так. Кого я там, интересно, сагрил? Где у нас сагрены существа? ой ой ой ой ой Так тут, похоже, вас напалом надо как следует прорядить. Ну-ка, давай-ка. Пройдем здесь напалом. Ой-ой-ой, смотри, какие большие, а. Смотри, какие большие. В этом где гнезде что-то серьезное мне сейчас подсказали. Смотри, какие здоровые, а. Так, будем пробовать отступать. Заряжаем по максимуму нашу пушечку. Да, не так-то просто на самом деле здесь биться с ними. Вот эти вот твердолобые, они очень жесткие, смотри. Я сколько бы в них ни настреливал дефолтным оружием, не получается их просадить. Так, давай-ка-давай-ка огнеметиком поджарим их всех. Так, ну-ка, а если мы сейчас переключимся на, на меч... Мечом, кстати, неплохо они вырезаются. Ой-ой-ой, по мне сейчас только что, смотрите, прошла атака. Мне сразу же весь щит отбили. Да, серьезные противники на самом деле. Надо рассчитывать свои силы. Так, это что за пушечка? А, эту пушечку я уже пробовал. Это у нас пулемет. Кстати, да, на альтернативную клавишу, на правую кнопку мыши, у нас используется альтернативное вооружение, которое тратится. Если на левую кнопку мыши мы используем оружие, которое у нас не лимитировано, то на правую кнопку мыши, например, здесь мне сейчас нужны ракеты, да, чтобы вынести вот эту дуру. Ну как-то они не всегда хорошо срабатывают, эти ракеты. И только что... Да, вот ближние атаки, в принципе, нормально можно рубить их. Ой-ой-ой, какие же у них атаки-то противные. Можно спокойно ближние атаки вырубать эти гнезда. Но, как мы видим, здесь защита работает у нас, да? Смотри, пытаются местные отбить свое гнездо. Да, донося нам немало проблем. Вот уже опять мне всю броню просто-напросто сбрили. И давай-ка мы сейчас это гнездо полностью уничтожим, чтобы меньше было у нас атак. Есть такое дело. Очень много ресурсов отсюда выпадает. Мы уничтожили гнездо, здесь живут разные виды, но все они будто сговорились против нас. Да, я уже заметил. Интересно, это только в симуляции так? Или обитатели Галатеев прям такие умные? Что ж тогда изучать их будет еще интереснее? Я понял. Тут у нас что такое? Ой-ой-ой-ой, наш костюм сейчас только что... Чуть не расплавился, похоже мы с Позже ним, с ним Хочешь, расправились Будем надеяться, теперь у нас есть время для строительства базы <служие> Угроза устранена yeah. Здесь, кстати, какой-то черепок Наблюдаю, необычно крупное существо Оно, Оно недалеко <служие> у нас <служие> находится Ой-ой-ой-ой-ой, <служие> что это было? Это что за... Это что за лавовый голем? Смотри, что творится По-моему, раньше, когда я первый раз в это играл Здесь было немножко другое существо а сейчас я вижу что-то другое совершенно Так, давай попробуем его вот такими стандартными атаками Раз Да, я помню, что другой здесь был монстр По-другому он выглядел Но это, скорее всего, из-за того, что разработчики все-таки добавляют разнообразие Да, раньше здесь было два таких босса Которые находились в разных углах Один, по-моему, был снизу А другой вот тут вот сверху Ну и давай-ка попробуем его сейчас вынести А если ракетками его? Ну что ж, давай-ка попробуем зарядим сейчас кучу ракет На-ка, получай-ка Сразу несколько ракет в бубен Ну, кстати, ракеты очень хорошо его просаживают Ты посмотри Ну-ка, еще если партию зарядить Нака Ох, ракетами очень хорошо идет Я думаю, огонь против него использовать бессмысленно Потому что он сам из огня Ну и подходить, конечно же, в ближнюю атаку тоже бессмысленно Он нас сразу же, наверное, сланшотит. Потому что, смотри, или мы каких размеров, да, или он Так, ну-ка давай ракеточку, получай-ка, бамс Ракета очень хорошо против него Да, все, развалился Развалился этот тип, да А ты что думал, на кого, не на того нарвался, слышь ты, да Расскажи там своим, чтобы больше не лезли ко мне Я очень опасный типок Идем дальше, друзья, да, большого завалили, базу мы расшатали, и вот таким вот образом у нас и происходит геймплейчик в этой э, сочной новенькой игрушечке под названием The Rift Breaker. Да, я надеюсь, она принесет нам много удовольствия и много игрового э, опыта. Ну что ж, на сегодняшний момент пока что это все, да, даже пролог у нас занимает достаточно долго по времени, да, можете сами поиграть. Пока что игрушечка находится э, в демо-версии, и ее могут скачать и в нее поиграть любые практически желающие игроки, потому что а она у нас... На данном моменте бесплатно Ну что ж, зритель, жду от тебя, конечно же, твое мнение по поводу этой игрушечки Что ты думаешь, напиши мне в комментариях Мы с тобой, конечно же, непременно все это дело обсудим Ну и после релиза игрушечки я, конечно же, планирую в нее и дальше играть, проходить ее Но ну, а для того, чтобы братишка Скретч после выхода из беты начал дальше играть в эту игрушечку Давай наберем с тобой на это видео хотя бы 100 лайков И братишка Скретч исполнит обещанное Ну что ж, играй только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся про продолжение конечно же следует